Вот для того, чтобы, скажем, пол был теплый, конечно же, нужно сделать стяжку теплую, желательно. Да? Так вот, теплой стяжкой пола будет как раз полистиролбетон. Если дом, скажем, находится очень далеко, понятно, что готовый раствор полистиролбетона туда не довести. И поэтому мы можем применить сухую смесь. Называется она у нас Unbitform. Эта сухая смесь, она уже появилась в городе и не только в Екатеринбурге, но и в области уже есть. Поэтому ею можно воспользоваться. Но если не так далеко, то в принципе можно взять готовый раствор в мешках и залить вот эту поверхность. На сайте инструкция есть, как ее размешать правильно, как вскрыть тот же самый мешок. Все там у нас имеется. Еще раз хочу показать, что как удобно вскрывать, нужно смотреть там, где шов расходится в разные стороны, именно тут отрезать, и тогда будет удобно, скажем так, вскрыть его. Сухую смесь замешали, сейчас мы ее просто вывалим и вот, скажем, будет у нас чашка. Но здесь в демонстрационном ролике мы сразу вот на бетон да, ложим раствор полистирол-бетона. По идее, конечно, тут нужна гидроизоляция. Обыкновенная пленка просто. И все, и тогда, скажем, полистирол-бетон не будет впитывать ту влагу, которая там, скажем, находится в самом железобетоне. Также можно не обязательно по бетону, ну, скажем, вот будет ростверк да, фундамента. Вот. Можно там сделать щебеночную подготовку, и прямо по щебеночной подготовке, также постелив, скажем, пленочку, да, гидроизоляцию, также можно сделать стяжку пола. Понятно, что ее желательно армировать. Потому как будут все равно усадочные моменты, чтобы меньше было трещин и так далее, тогда вот стяжка хорошо встанет. Толщину стяжки заливать нужно расчетную, так называемую. Эту расчетную толщину вычисляют проектанты. То есть, так вот просто, скажем, сказать о том, что вот хватит там 200 миллиметров или 250, невозможно. То есть, проектанты, они знают ту формулу, по которой рассчитывается толщина заливки, скажем, по щебеночной подготовке, по вот, вот этой железобетонной плите, да, вот которая, ну, бывает фундаментом, скажем, плавающий фундамент из плиты, вот. Там тоже вычисляется. Также бывает перекрытие, скажем, цокольного этажа. Там тоже другая будет толщина, поэтому... Вот заливать нужно исходя из проектных толщин То есть те проектанты, которые заложат эту толщину Вот такую и надо делать Ну так как мы находимся на базе завода да, Нам подвезли готовый раствор полистирол-бетон Вот в мешках Они подъемные по 15-20 килограмм То есть достаточно удобно Ну и понятно, что как бы мы сейчас ни равняли, все равно в любом случае поверхность получается такая пупырчатая. Поэтому нужно сверху будет, конечно, пройтись равнителем. Предложение по равнителем огромное количество, поэтому есть самовыравнивающие, есть, пожалуйста, такие обыкновенные. То есть выровняли и будет ровный, долговечный и теплый пол. Такой пол никогда не сгорит, не скрипнет. И самое главное, здесь, вот в таком полу, скажем, нету той ниши между полом и землей. То есть и понятно, что, скажем, вот в этой нише живут там мыши, крысы, а здесь же вот этого не будет. То есть это очень удобно. Буквально живности деваться-то некуда. Подождать, когда высохнет, примерно 3-4 дня. Этот пол будет такой же, как вот этот блок, то есть такой же плотный, крепкий. Вот по такой поверхности можно, скажем, сразу сделать оравнитель, а потом финишное покрытие, да. Можно по вот этому полу сразу пустить трубы, скажем, отопления и сделать систему теплый пол. Тоже уже утеплять дополнительно его не нужно. Наоборот, вот именно закрывать, скажем, полистирол-бетон э, той фольгой, которую обычно делают на утеплитель, там еще на что-то. Э, вот здесь этого делать не надо. Почему? Потому что полистирол-бетон должен постоянно дышать. Та влага, которая находится сейчас у него внутри, да она должна испаряться. И она будет испаряться годами, не так быстро. Поэтому прочность этого пола будет тоже набирать э, прочность годами.